Ну что, ребят, наступил 21 год и пора возвращаться к нашим лиговым гонкам. Что же, с вами Вархаммер и сегодня у нас, начиная, так сказать, открытие этого года ПКТ Лига и этап в Бахрейне. В ПКТ у нас всего осталось 7 этапов, если считать с Бахрейном, после Бахрейна всего лишь 6. И, соответственно, за эти этапы надо набрать как можно больше очков в кубок конструкторов, чтобы нас не догнали маклареновцы, и, может быть, мы могли еще догнать каких-нибудь там мерседесов. Ну, если получится. Ладно, будем переходить потихоньку к квалификации. Что же, квалификация прошла, на самом деле, лучше, чем в Канаде, потому что в Канаде был полный трэш и угар. Об этом вы можете посмотреть видео, которое было в прошлом году, опять же, с ПКТ. И тогда я еще в Б-дивизионе катал, а это вот как раз гонка когда я именно в а дивизионе только ездил, лучше, хотя там да. да в дискорде писали что типа якобы там пилот Racing Point в а дивизионе, но я тут же написал куратору что не не не я в этом уже не участвую ладно первый круг коллекционный получился очень и очень дерьмовым прям вот максимально дерьмовым насколько можно ну тут сыграл свою роль то что еще трасса не была прикатанная я по сути выезжал вторым позади твайлота который в данный момент едет и ставит время минуты 25 и 3. Я такой думаю, ну да, где-то я тут точно э, зафакапался. Потому что я ставлю лишь минуты 26 и 3, что для меня очень плохо, потому что, ну, персонально лучшее время у меня в тайм-атаке было минута 25 и как раз 3,800 где-то так. Вот. Ну, короче, очень высокое минут 25 и 3, так что, ну... Окей, с этим можно было ну, играть, то есть примерно в квалификации мне должно было быть время там минуты 25 и 5. Собственно, второй попыткой я начинаю уже снимать время, которое просрал в первом повороте, точнее даже в связке первого, второго и третьего поворота. В втором секторе чутка его проигрываю, но тут же начинаю наверстывать и по итогу начинаю приводить очень хорошее время. Ну, конечно, ошибаюсь еще на торможении, из-за этого теряю там одну десятку. Но ну, окей, сейчас моя любимая связка 10-11 поворота в Бахрейне, где легко заблокировать колеса, но, что самое интересное, как казалось, в принципе, она проходится уже на опыте с большой легкостью, поворот проходится, самое главное, там не закосячить именно выход, то есть его нужно сделать как можно быстрым, а не очень медленным. По итогу уже второй сектор потихоньку оканчивается, а я уже везу полсекунды, в принципе, неплохо, но... До моего хорошего времени еще можно снять спокойно три десятых. И как раз таки я уже планировал их снять где-то ближе к концу квалификации, когда будет раз максимально накатанное и когда это можно будет ну, проще всего сделать за счет свежего софта. Один софтов я решил еще и оставить, потому что я планировал поехать в два пидстопа, но забегая чутка вперед, скажу то, что стратегия будет немного ну, поменяться и узнаете почему. в Это уже время гонки. Третья попытка, последняя с прикатанной трассой, но я уже тогда накосячил так, что уже вез лишь в минус две десятки себе и плюс еще получил э, невалидированный круг. Собственно, переходим к старту. Газом красные огни я очень хорошо срываюсь с места по отношению к Баллидвилям, их своему напарнику Славе. И мне еще, кстати, везет то, что Слава смещается в центр трассы, что позволяет мне по внешней траектории начать... А так сразу нескольких пилотов, я прохожу и своего напарника, и также Мерседес один прохожу. И по итогу, после первого поворота, даже связки трех поворотов, выхожу на что позицию, Слава уходит на седьмую. И в принципе, как бы, ну, мы командно в плюсе. Слава осталась на своей позиции, я отыграл позиции. И теперь моя задача удержаться за впереди идущими пилотами, за Лавранио и Скайфаем. Благо мы идем близко друг к другу, то есть, соответственно, самое главное, не накосячить где-то на прохождении поворотов. Но, забегая чуть вперед, катящий я, конечно же, буду. Резина уже к этому моменту даже со старта была за, за 10% на каждом колесе, что было не очень и очень хорошо. Соответственно, я начинаю косячить раз во втором секторе. Я очень сильно трамажусь как раз таки в одиннадцатом повороте. Зачем у меня чуть слава не врезается? Ну, благо не врезался. И я еще отпускаю Лауранию где-то на 30 десятки на выходе. Потом уже... В конце второго сектора начинаю косячить с траектории также. И по итогу мои оппоненты начинают уезжать очень и очень далеко. Что для меня ну, не очень хорошо. Не надо как-то к ним приближаться. Ну, благо, вот на последнюю прямую выхожу, выхожу я уже с преимуществом. То есть очень хорошо вышел на нее. И те же вам было закрепиться за Лаурани, но последний поворот я просто промахиваюсь мимо него. И Ой, тут не же теряю, соответственно, все то, что я отыграл на этой прямой. Переходим к третьему кругу гонки, ДРС разрешается, впереди меня уже начинается атака Лавранио на, на Скайфайа, что по сути позволяет мне приблизиться к ним, бок о бок первый поворот и уже во второй поворот Лавранио выходит вперед, но Скайфай очень плохо выходит опять же, даже с ДРС я начинаю вот тут же нагонять, я предпринимаю атаку, потому что мне нельзя сейчас было оставаться за Скайфайом, мне надо пытаться удержаться за Лавраньо, бок о бок мы ходим с ним в четвертый поворот, и в принципе мы очень хорошо ведем с ним борьбу И уже к пятому повороту я все-таки вхожу впереди И вырываюсь себе пятую позицию Меня тут даже снесло на поребрик Но благо меня не снесло окончательно И благо мне еще не дали предупреждение за то, что я выехал всеми да, тремя колесами за тоже. белую линию Теперь задача оставалась следующая Надо удержаться было за Лауранио, который уже был в секунде от меня Плюс опять же одиннадцатый поворот Я в нем опять накосячил По итогу один поворот у меня все равно как был косячным, так и остался и да, теперь у меня на жопе висит sky и если я не удержусь за Лауранио в секунде, то у меня будут большущие проблемы на старт-финишной прямой, хотя я пытаюсь как-то от, все-таки оторваться от sky -fi. у меня получается почти полсекунды полсекунду уже сделать отрыв, и в особенности выход на данную прямую я отыгрываю еще две десятых, в принципе все отлично, я еще остаюсь в секунде в Лауранио, соответственно у меня будет ДРС, соответственно моя жопа, так сказать в безопасности, но из последнего поворота я тоже как-то очень плохо все время выходил, все время терял на выходе. К уже шестому кругу я оторвался от Skyfire, там вроде славу начал у него атаки, по итогу из этого начал очень сильно как раз таки отставать от меня. Я все время потихоньку начинал сокращать дистанцию до Лавраньева, но все равно я сокращал дистанцию, но потом все просирал. Опять же, в конце седьмого круга опять же я очень плохо вышел из последнего поворота. Но ну и на седьмом круге я решаю заехать уже в боксы. Хотя софт в принципе еще более-менее неплохо держался. Я очень хорошо делал за ребят. И вот собственно на заезде в боксах я думаю все-таки поставить себе место медиума, хард. пойти просто на стратегию одного пидстопа. -стоп. Пид соответственно просто до конца. А не на стратегию двух пидстопов как я планировал это изначально. Почему я так решил сделать? Потому что ну, все-таки мне инженер говорил, то, что они там тестировали. То, что с одним пидстопом на 2 секунды быстрее нежели с двумя. Но я подумал, что все-таки ладно сделаем на Верочку и сделаем просто один пидстоп. Да, это будет чуть ранний пидстоп, будет чуть убитие у меня хард, но окей, это пойдет. На девятом, в конце восьмого круга уже заезжают все остальные лидеры. Соответственно, Лаврани выезжает прямо передо мной. Я сделал небольшой такой андеркат по отношению к нему, там отыграл там пару-тройку десяток. Но... Один минус, я хард вообще никак не испытывал даже против ботов в бахрейне, я поэтому не знал, как он себя ведет. Я лишь предполагал, что он ведет себя как полное говно и в принципе мои предположения оказались верны. Потому что попадать мне первые три круга было очень сложно в повороты, потом уже более-менее как-то вкатился в этот момент. Ну и пытаюсь, соответственно, вот удержаться за Лавранью, но по итогу начинаю терять на разгонах очень много времени. Вот даже сейчас я потерял буквально 150 тысячных на разгоне, потом в 11 повороте начинаю терять также время. Ну и по итогу я начинаю понимать то, что, ну, я немного в жопе. Но буду честен, то что был бы я на стратегии двух писопов, скорее всего, я был бы в еще большей жопе, чем нежели сейчас. Вот. Хотя, может быть, все-таки, да, я может быть прошел бы Лавраню и впереди идущих пилотов и потом бы откатился на песопе, но. В общем, я решил именно поступить верным путем, потому что мне не хотелось очень сильно рисковать своей позиции, поскольку пятая позиция это хорошая позиция для нас. Это 10 очков в купе конструкторов, и надо хоть что-то довести до конца, а не 1-2 очка там на 10-9 позиции из-за двух пит Ну и, собственно, вот, заканчивается 9 круг, и Лавраньо потихоньку от меня отрывается скайфай также, который заезжал прямо за мной, меня догнал, потому что я чуть там замешкался на пидстопе. Уже между нами там полторы секунды. Но его, в свою очередь, проходит Тарабукин, он же зайдерс У нас пилоты мерседес решили прикольнуться и поставить ники очень быстрых пилотов. Зайдерс у нас был Тарабукином, а Снежок был нападовским Ну, правда, да, темп показал, кто есть кто. Вот, ну и что же, Zeiders сначала уже потихоньку ко мне приближаться, он был на софтах, я понимал то, что. Бороться с ним нет никакого смысла, мне проще будет просто пустить где-нибудь и пущая, он едет прямо, я пытаюсь как-то просто за ним удержаться. На десятую я совершаю ошибку на разгоне в восьмом повороте, что мне со стоит соответственно дреса от Лавранио, ну и я окончательно просто теряю все, что можно по отношению к он уезжает уже на секунды три десятых. Зетерс меня догнал и я его тут же пускаю, пускай он едет дальше, я не буду пытаться бороться с ним, потому что, ну, я буду лишь терять время к нам подъедет и у меня будут просто большие проблемы, когда Zaydars меня уже проедет. Ну и все. После этого момента гонку можно, я ехал в мыслях о том, что мне надо просто держать отрыв от Skyfire, ну и суворкина В этот момент он был уже впереди Skyfire, но опять же ему тоже предстоял пидстоп. Zaydars на 17-м кругу заехал в начале семнадцатого, и он едет очень далеко теперь. Вот вы можете видеть на мини-карте. <связывая> <связывая> Сизую точку, которая только заходит в последний поворот, это был Зейдерс. Я примерно представлял, что я уже вот где-то на этом месте должен был тоже оказаться после со второго пистопа, если ну, бы я пришел на софт. Вообще. Возможно, я где-нибудь отыгрался, но не так сильно я смог бы отыграться и по итогу, скорее больше <связывая> проиграл бы. Но, ладно, с 27 круга у нас начинается кшон. <связывая> у нас начинает потихоньку подкатывать Скайфай, у меня уже убитый Харт, <связывая> У него, по идее, он должен быть также убитый, но, возможно, он все-таки где-то смог <связывая> его сэкономить. И, соответственно, сейчас едет чуть быстрее, чем я, и он начинает потихоньку въезжать в секунду. Моя теперь максимальная задача была сохранить этот трев в секунду и не дать ему въехать. На крайняк на наэкономить как можно больше ERS а чтобы на последнем кругу отчаянно обороняться и оставить эту пятую позицию. Из 11 поворота я выхожу криво и меня сносит, но благо не было ДРС -а в у Skyfire, но... Это дает этого возможность его получить уже на старт-финишной прямой, что немножко хреновее даже, чем это было бы на обратной прямой, которая короче все-таки старт финиш Но я понимал, кстати, то, что в начале третьего сектора в данном повороте я могу сделать хороший выход, потому что он у него не получался очень хорошо, и может быть оторвусь от него и выкину из ДРС, но я вижу то, что я не смог это сделать, оставил его в 80-х, но в принципе окей, это еще более-менее нормальный разрыв. Скорее всего у него батарейки уже нету, потому что он пытался меня как можно быстрее догнать. Позади нам, кстати, также еще ехал в этот момент Снежок, вот это вот товарищ на Нападовском. И, как можно заметить, он очень быстро нас догонял. Между нами было в начале круга где-то 2 секунды, весь чем-то, а сейчас уже только лишь секунда. И в данный момент он получает ДРС от Skyfire, что как бы не очень для меня хорошо, потому что если они оба меня догонят, то, соответственно, я, скорее всего, потеряю уже 2 позиции. И теперь моя задача на последних кругах было это попытаться удержаться там, в полсекундах от Skyfy и надеяться на то, что Снежок подъедет к Skyfy как можно близко и начнет его уже атаковать. И как бы они на меня забьют, я спокойно там выживу и останусь на своей пятой позиции. В принципе, Skyfy начинает потихоньку ошибаться, я начинаю отрываться даже от него уже почти 9 десятых в середине второго сектора, самое главное, не закосячь 11 поворот. Но опять же... Более-менее я его прошел, по итогу почти 9 десятых, но sky имеет DRS и чутка он все-таки отыгрывает на прямой. Я теперь пытаюсь экономить по максимуму ЕРС, чтобы на последнем кругу у меня было хотя бы 30 с чем-то процентов и у меня была возможность на прямых как-то ну, уезжать. В этот момент уже резина была с левой стороны где-то 75 процентов, до прокола еще более-менее время есть, соответственно, что-то можно использовать по резине. Скайфай в этот момент уже потихоньку подпускает к себе снежка, уже между ними 4 десятых. И что на самом деле очень хорошо для меня, потому что снежок ближе, чем скайфай ко мне. И, соответственно, скорее всего снежок будет уже атаковать скайфай на этом кругу. Мне лишь остается только удержаться от них там в полсекунды, чтобы я еще не попал под раздачу пиздюлей. В перпорт более-менее неплохо вхожу. Ну как? Ну так, более-менее на чем есть. Еще вхожу по резине. На вторую прямую используется немного ЕРС, уже его меньше 10%, но я понимаю, что и у его тоже нету, потому что он тоже как бы хочет меня и догнать, и ему при приходится обороняться, и как бы да, у него патовая ситуация, так сказать. И кстати, вот, во втором секторе он меня начал догонять, но, похоже, где-то все-таки ошибся, и я все-таки полсекунды опять начал держать отрыв между мной и SkyFi. Как бы пол трассы теперь позади, остается лишь вторая половина трассы, где мне самое главное не накосячить на двух оставшихся прямых. В этот момент уже полсекунды как бы туда-сюда отрыв еще есть, я использую часть ЕРС на разгоне, чтобы чуть оторваться. И у меня даже это получается, и при этом снежок уже в одной десятой от sky и скорее всего у них уже начинается там активная борьба. И все, в этот момент я понимаю то, что моя жопа в полностью безопасности, потому что... Skyfight теперь будет под атаками снежка, и я в этот момент просто могу ехать спокойно на своей пятой позиции а, до финиша, потому что ну, мне ничего не будет угрожать. Это уже там они будут между собой разбираться. Ну и собственно да, там видно уже по дельте то, что начинается там атака как раз-таки снежка, но... По итогу атака это не удалась, и SkyFest остался на шестой позиции, и я стал на самой главной пятой позиции. А, ну, ну и а что, что ли же, ли послушаем хорошего? комментарии после моей гонки. Ну, выше было приехать сложно, Ну да, блин, конечно, на харды это то еще говнище. Я, конечно, думал, что это говно, но чтоб настолько. Нет, посмотри, там люди, которые вдвое едут. Ну да, там вообще жопе мира. Да, поэтому, ну, реально было Да, мы с инженером еще обсудили Тминус, что все-таки да. Хорошо, что я именно принял такое решение по стратегии, а не в два питстопа. Но я сейчас понимаю то, что возможно, возможно, стоило рискнуть, потому что, скорее всего, я бы объехал бы лавраннего твайлайта, может быть, еще до лидеров каких-нибудь доехал бы, ну, может быть, опять же. Но, ладно, 40 пистоп, может, я реально провалился бы очень и очень далеко. Кто, так сказать, знает. В принципе, этап получился таким так сказать спокойным потому что часть раз я просто ехал держать там отрыв от skyfighter мне -то немного напомнил даже испанию когда я также открыто ехал в большую часть гонки просто держа отрыв от него и все на вся гонка моя тогда и заключалась ну, вот как-то так у нас начинается новый так сказать 21 год в формуле Опять же, остается у нас 6 этапов, каждую субботу мы будем ездить по новому этапу, так что, ребят, подписывайтесь обязательно на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не пропускать анонсы грядущих стримов. Ну, а на этом все, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, ребят, пока-пока и удачи!